История. В этом видео рассмотрим бой со главного события 272-го турнира UFC в полулегком весе Эдсен Барбоза против Брайса Митчелла. Ну, Брайс Митчелл – молодой проспект полулегкого дивизиона, американец, ему 27 лет. В профессиональной карьере ММА он провел 15 боев, из них одержал 14 побед. Неплохо. 4 боя прошли в промоушене UFC и три боя в The Ultimate Fighters – это… Тоже можно сказать UC. Он потерпел там в 2018 году малоизвестного Брэду Каттену поражение о приемом сзади. Но на самом крайнем бою не сказать, что прям в доминирующей манере, но, тем не менее, победил Андре Филли решением судей. Брайс Митчел это универсальный боец с относительно неплохой ударкой, техникой и хорошей кардио. Также имеет в своем бойцовском арсенале э, хорошие навыки по бразильскому джиу-джитсу. В этой дисциплине у него даже, если не ошибаюсь, есть черный пояс. Ну, В борьбе он смотрится тоже довольно-таки неплохо. Он может перевести, может удерживать соперника на конвасе. Ну, Это один из тех бойцов, Брайс Митчелл, который не стоит на месте, постоянно развивается от боя к бою. В топе полулегкого веса Митчелл находится на 11 месте и поединок с Борбоци. Это ну, довольно-таки серьезная проверка. И, я думаю, будет относиться серьезно к нему. Ну, Барбоза – это тертый клач в смешанных единоборствах. Ну, я думаю, знаете. Он старше своего оппонента почти на 10 лет. Ну, хочу заметить, что Барбоза ударник топового уровня. Жесткий ударник. Имеет неплохое кардио, хорошую защиту от тейкдаунов. Ну, у Эдсона в арсенале есть жесткие комбинации э, ударов руками. Есть серьезные лукики, которыми он даже завершал поединки, нокаутировал лукиками. Ну, то о чем-то говорит. Пертушки, хайкики. Ну, есть серьезный минус. Он очень некомфортно себя чувствует при дающем стиле ведения боя от соперника. Это факт. Барбозе для реализации своих возможностей в ударке, ну, нужно пространство. Если ему не дать это, то вполне, в принципе, можно его побеждать. У Эдсона довольно-таки серьезная позиция. Он передрался почти со всеми топами своей легкой весовой категории. Недавно он сменил весовую и в крайне 4 боя провел в полулегком весе. Ну, там он одержал а, победы над Шейном Бургасоном и Макваном Амирхани и проиграл два боя Дэну Иги и Иги Чикадзе. Да, карьера Барбосы подходит к концу, но тем не менее он ходит в топ-10 полулегкого веса. Ну и до сих пор является довольно-таки опасным и серьезным. Противником. Ну, что я думаю по этому бою? Ну, в крайнем бою с Андре Филли Митчел неплохо смотрелся на конвасе, но в стойке у него были проблемы. Плюс все-таки оппозиция у Барбозы не сравнить с оппозицией у Мичела. Не думаю, что он сможет сломать Барбосу своим напором или жесткими какими-то ударами. Ну, вот не верю. Да, я могу ошибаться, но тем не менее это мои мысли». Барбоза лучше антропометрические данные, размах рук больше почти на 14 сантиметров. 14 сантиметров, Карл, Это серьезная разница. Поэтому я, скорее всего, рискну и поставлю на победу Барбоза кого-то кого коэффициентом 3.6. Ну, как всегда, есть еще и альтернативный вариант, менее рисковый. Но вполне вероятно, что Мичел все-таки, ну, я думаю, сможет переводить Барбозу и удерживать Барбозу в партере. Не особо верю, что он сможет его там досрочить, но по очкам вполне может забрать бой. Ну а чтобы еще минимизировать риски, я все-таки пытаюсь вторую ставку спрогнозировать максимально надежной. Можно добавить в эту ставку возможность победы решением от Эдсона Барбозы. Так, итак, второй вариант – это досрочное окончание боя нет с коэффициентом 2.2. ,2. Вы же оставляйте свои размышления в комментариях, подписывайтесь на канал. Стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте пока, до следующего видео.